Привет, ребята, всем привет! Это программа, дублирование, голосовой дубляж. Автоматический, документальный фильм, фильм и так далее. Другими словами, он гласит, подпись для нас, извините, мы русский, через переводчик Google. Сначала вы найдете документальный фильм или фильм, лицензия Чиотевич Монс атрибуции на YouTube, с субтитрами, сет Перейти к деталям, чтобы выбрать субтитры. Скопируйте URL видео. Перейдите на этот сайт Downsup, чтобы скачать субтитры с YouTube видео. Вставьте URL и выполните поиск. Там есть несколько языков. Я выберу этот, русский, просто кликните и скачите. Я оставлю это в этой папке. Иди на этот другой сайт, инструменты субтитров. Выберите файл, нажмите, чтобы конвертировать. Готово для загрузки. Что происходит? Теперь это прыжок кота. Эта бесплатная программа на Белоболке очень хороша. Белоболка может читать большой список форматов. Дач, РТФ, ПДФ и другие. В голосовые дубляж выбирает голос, который будет дублировать видео. Я выберу тайный голос России. Здесь, я ставлю это с нормальной скоростью. Идет к инструменту. Конвертер субтитров. Там. Добавьте загруженный файл с субтитрами. Нажмите на опции. Покажет автоматическое увеличение скорости голоса. В соответствии с временными интервалами. Если вы хотите, чтобы субтитры читались медленно, но вы оставили их со скоростью 1, я оставлю их со скоростью 2. Нажмите «Конвертировать». Субтитры будут преобразованы в аудио. С этой другой программой. YouTube-бычличк. Я скачаю видео. Посмотрите разрешение видео, то есть качество. Если вы хотите в ходе, просто выберите. Скопируйте URL видео. Здесь, в программе Бачличк, выберите качество, которое вы хотите скачать. Теперь просто вставьте скопированный URL. С помощью этой другой программы Free Audio Chonvert, я извлеку аудио из видео. Теперь я собираюсь объединить аудио субтитров с этим оригинальным аудио из видео в этой другой программе аудо Перетащите аудиофайл, который вы извлекли из видео, Перетащите субтитр, который вы преобразован в аудио, в программе Балаболка. Методология исследования. курса португальской литературе. Федеральный университет Спириту Санту. Я сделал специализацию по планированию, внедрению и управлению дистанционным образованием Университет Федерал Флуминенсе. И я также магистр лингвистики в Уфес. Я буду действовать вместе с репетиторами, так что я для производства учебной рабочей работы, как резюме, обзоры фонды, методологии исследования, в дисциплине, чтение материала необходимо. Достигнуть Рекомендуемая библиография и разработка предлагаемых мероприятий. Дистанционное обучение. Просто сохраните объединенный файл. Готов. Теперь вы можете удалить эти два файла. Оставляет только объединенный файл. В этой программе МКФТОЛ-НИКС. Перетащите видео в программу и отмените выбор исходного аудио из видео. Перетащите также смешанный звук для замены оригинального аудио-видео, которое я только что отменил. Теперь просто нажмите, запустите мультиплексирование и так далее. Готово. Обратите внимание, вы должны поместить субтитры в ту же папку, что и видео, с тем же именем. Если вы хотите, что субтитры появляются в видео, так что все, наслаждайтесь. Программа была Болка. Добро пожаловать на курс методологии исследования курса португальского языка. Меня зовут Глаучи Чимери, я буду учителем по этой дисциплине. Я закончил в литературе. Федеральный университет Эспириту Санту. Я сделал специализацию по планированию, внедрению и управлению дистанционным образованием. Университет Федерал Флуминенсе. Я также магистр лингвистики в Уфес. Я буду действовать вместе с репетиторами. Так что я доступен, чтобы помочь вам в лучшем виде. Методология исследования поможет вам, по всем другим предметам курса, быть очень важным для вашей академической жизни, а также профессионал. Это потому, что цель дисциплины — это обсуждать и использовать методы и стандарты для производства учебной работы. Первоначально будет презентация важных понятий, связанных с научными исследованиями, а также к видам науки. За неделю ты научишься, как структурированы некоторые академические работы, как резюме, резинка и фишамент. Также, ты получишь возможность aprender и применять техникум и стратегии студии. Выделено. Я подчеркиваю, что стандартизация АБНД, Бразильская ассоциация технических стандартов, будут рассмотрены. Потому что это имеет фундаментальное значение. Правильная разработка ссылки. Библиографические источники. И, наконец, вы узнаете, как использовать инструменты. методологии исследования. Подготовить, написать и оформить научную работу. В рамках действующих правил. Во время курса. Мы будем иметь в качестве поддержки. Раздаточные материалы и другие дополнительные материалы. так, чтобы получить хорошее обучение. И... Следовательно, для вашего успеха в дисциплине, чтение материала необходимо. доступно в окружающей среде, рекомендуемые библиографии и разработка предлагаемых мероприятий. Дистанционное обучение требует много обязательств от студента, поэтому я прошу вас всегда следовать повестке дня недели и следить за сроками деятельности. Так что организовать. И не позволяйте своим обязательствам накапливаться взаимодействовать с вашим репетитором и с другими одноклассниками, использовать инструменты, доступные на платформе, такие как форумы и чат. Я надеюсь, вам понравится курс, потому что это, безусловно, отличная возможность расширить свои знания. Я желаю вам больших успехов в этом путешествии, что мы будем гулять вместе. До скорой встречи!